о таком сервере как птс этот сервер у нас что собой представляет это как бы тестовый сервер здесь не нужно не ни прокачиваться ничего не нужно себе как бы сказать фармить покупать все это тебе дается на халяву через пароли я как сказать форум оставлю в описании с паролями так, что у нас здесь за плюсы есть на этом сервере? В плане того, что он у нас не выключается, как на русском. Включили там на недельку на три дня, люди потестили то или иное и все, его вырубили, этот сервер. Этот сервер у нас работает постоянно, как бы сказать, если не хочешь качаться, просто охота поиграть тебе, например, в ArcheAge, заходи, играй, сразу тебе дадут броню довольно неплохую под четыре с половиной и под пять ГС потом что тебе еще дадут там ну, все что нужно тебе здесь дадут броники всякие там и сельскохозяйственные и всякие там тяжелые на мага, на хила на кого только пожелаешь все тебе это все будет Затем ты можешь здесь сам позарабатывать деньги, это я отдельно тебе для вас сниму видео по заработку именно на ПТС. И выводы тоже, тоже такой ну, нехитрый способ, каждый этому способу там может научиться. Что здесь можно делать на ПТСе? Здесь боев как таковых нету эпических, потому что народу играет как таковое сильно мало, ну все играют например там на европейских серверах или на Северной Америке, на североамериканских серверах, а сюда заходит тоже как бы потестить, Но народу здесь очень даже и хватает, потому что застроено все, многие здесь заходят, играют. Плюсы этого сервера, ну вот можно, как сказать, если у вас есть примак, построите себе вон, лабораторию, или кому хотите ротанду построить, кому на что хватит, все рецепты вам выдадут, тоже по кодам, там всякие, я вот сейчас, например, подводную лодку делаю здесь, мне не хватает, там, как сказать, от меда прока вот этого, там пропнуться, как сказать, вот это должна короче фигня там должна она прокут, из ноды и вот ее мне не хватает чтобы подводочку себе сделать можно плавать ходить там по морю корабли тебе все дают здесь всех питомцев всех питомцев считай дают какие можно какие нельзя можете сами себе в магазинчике приобрести дают тысячу звезд дельфиек, можете за дельфиечки, например, все себе приобрести, за звезды, вот эти все дома, все это можете себе приобрести на халяву, потом за вот эти звезды, все, что можно себе, все, что хотите, можно приобрести, тоже тысячу звезд дают, развиться здесь можно, неплохо. Так, еще, как сказать, я насчет примака. Заходите без примака, вы не сможете строить. Все можете делать здесь, но строить дома вы не можете. Как бы, а примак, как сделать, я вам сейчас объясню. Да, это как наебать еще мыловцев. Потому что, как наебать мыловцев, просто уйти и не играть на русских вот этих серверах. Здесь, потому что дается халява очень много и многих там плюшев. сказать здесь на этих серверах дается очень-очень много халявы броня дается халявная всякие там питомцы халявные даются ресурсы халявные даются все на халяву короче здесь вот, на америке можно играть на север, на северной или на европе так здесь такой клиент есть я ссылку оставлю в описании как он называется так. Вот так вот он называется, вот этот клиентик, скачивайте. Ну, у вас там будет э, три вкладки э, Северная Америка, Европа и вот этот ПТС-сервер, тестовый сервер. На тестовый сервер заходите, все пароли вводите и вам все это выдают, там шмотки всякие, оружие, броня, там все на свете, питомцы. На почту это все прилетает и ты вы оттуда забираете что вам нужно так что я еще хотел сказать а, по заработку чтобы я вот абсолютно не копейки в эту игру не вкладываю потому что здесь цены очень огромные если по сравнению с российскими там доллары вот это еще конец здесь вообще не космические цены но здесь есть возможность такая купить себе премиум за голду за внутри игровую вот эту валюту за золото можно приматривать здесь покупать на сервере заходите и покупаете премиум там что как зарабатывать здесь голду так голда здесь зарабатывается я до этого видео выкладывал как они зарабатывается. видео у меня тут есть на канале можете поискать как заработать голду или... ссылку брошу тоже в описании от этого видео так мы таким способом поступаем регистрируем два персонажа один одного персонажа на Северной Америке на любом из серверов, а второго персонажа на Европе на любом из серверов, потом вот тем способом, как сказать, сперва, конечно, по прокачке я еще не снял видео, ну я сниму в ближайшие дни, завтра, после завтра, это прокачки, сниму как прокачаться без, как называют без прохождения квестов. Я потому что квесты не любитель проходить всякие люди квесты туда-сюда. Мне это не сильно интересно. Да и здесь все на английском языке. Но мне, как бы сказать, не сильно интересно проходить эти квесты на английском языке. Были бы они на русском, было бы гораздо интереснее. А на английском интересно совсем. Да, мне лагает, конечно, здесь. Ну ничего, это у меня запись лагает. Без записи еще терпимо можно и поиграть. Можно костюмчики вот этих за, за как сказать за, за звезды покупать. Например, другого персонажа, другого аккаунта создаете, покупаете костюмчик для звезды, а потом по почте сюда пересылаете на своего основного персонажа. И таким образом выживаете. По очкам работы, здесь очков работают, прям чему тебе дают, И хоть заработаете. Потом, каким способом дальше поступаешь. Удаляешь одного персонажа. Ну, тут два персонажа можно создать на ПТСе. Одного персонажа удаляешь, потом на место его другого. Создаешь. И вот у тебя заново все очки работы и всю броню какую-то дают Все это заново. Так, по заработку я, наверное, здесь отдельное видео сниму. Ну, вроде как бы понятно, я объяснил. Создаете два персонажа. Один на Европе, другой на Северной Америке. Неважно на каких серверах там можете сами -то выбирать Прокачиваете его до 47-го лева своими способами, или я там вам потом видео сниму именно по быстрому способу прокачки. До 20-47-го до это примерно ну, два дня, можно даже меньше потратить времени. Ну, кто здесь захочет играть, кому есть интерес в архейче, играть на халяву, по идее считать, э, как сказать, премиум на халяву, плюс вот это все выращивать, здесь можно все вот это... Все питомцы на халяву, все, какие есть вот эти ресурсы, все у вас идет на халяву. Правда, эпических битв здесь нет, у меня замки там тоже существуют, и драки вроде тоже есть, но я как бы туда и не лезу, мне неинтересно. Я у меня, вон, 5800 греса я здесь насобирал себе. Ну, еще, как сказать, и не точил шмотки, нифига. Так, что у меня там, где одежда? Одежда свою покажу вам. Это плохо. Первое. Так, пояса мне ну, не хватает. Еще, ну и бежу, бежу еще надо прокачать, там, не знаю, Пояс не хватает. Да, даются также вот эти ремесленные, так сказать, очки. Потом вот эти очки тоже даются за бои вот эти. Их дают там по 500 тысяч, что ли... Не, или по, по миллиону где-то, или по 500 тысяч дают вот этих очков. Там баночки сушить, и за них там тоже много писать. Точки покупать вот эти, быть, как сказать, не точки, гравировки вот эти, ну и многое другое. Так, корабли дают, считай, все, как сказать, только самые такие не дают. Там черная жемчужина, например, не дается, но ну, я думаю, если кто будет потом играть, можно сделать, будет без всяких таких проблем. Так, потом что у нас там? Ну, все остальное можно самому сделать здесь такой север это кто любит там например играть там самому выращивать все где-то добывать такими способами для вас здесь просто рай будет зимой и не зимой корабли корабли сами протачивать будете там, я вам один проточился при корабль, ну и маленький там три тримаран тоже проточил, остальных пока еще нет такой как бы возможности. Это все время же нужно, у меня это время как такового считаю очень мало. Захожу вот примаки только покупаю там, как сказать, денег подзаработаю, маленько примак куплю, побегаю, побегаю, побегаю. Ну, а сам в раз куда-нибудь что-нибудь еще что-нибудь, и все. Ну, и всегда парню спортить нормально. Ларко качал, спинакер. Здесь, ну, вроде все объяснил, как сказать. Создаете два персонажа, один на Европе, другой на Америке. Зачем они нужны, вот эти персонажи? потому что на Европе, на Америке разные, как сказать, аккаунт один, разные системы расчета. Ты там один день можешь позарабатывать, на те очки работы, на те тысяч очков работы. А второй день на другом на Америке будете зарабатывать. Ну и все, потом придете и здесь играть не хочу. Народу как такового. Не так уж и много, но играет все равно. Так, Вот и корабль себе сделал, тоже там, первую, вторую, после там, запиливать еще. Ну, рулю-то это еще не сделал, не знаю, это потом как -нибудь. Можно здесь играть, прикольно. Если народ будет, как бы сказать, русских побольше, то играть будет интересно. Ладно, всем удачи! На этом я видео закончу. Кому было полезно, вопросы задавайте именно по этим серверам. Я вам смогу помочь и ответить на какие-то вопросы. По тестовому серверу все я постараюсь выложить сейчас в описании видео, что нужно будет полезного. Всем пока, удачи!